Так, привет, народ. Сегодня у нас 2 мая. Сегодня, как обещали, мы со стёпой выскочили на рыбалочку, отдохнули, порыбачили. Сейчас мы вам покажем итог рыбалки какой. А по поводу копа. У нас со стёпой созрел план в плане сделать такой маленький проект, небольшой. Мы хотим купить аппарат какой-нибудь, ну, там копеечку, тройку, шестерку. Может, Бля, пятерку? Да похуй. Короче, отечественное ведро. 1020 двадцать двадцать пять, пускай она там гнилое, ударенное, короче, лайбу, пацаны, лайба, мы ее назовем так, наверное, а, с донатных денег у нас там еще осталось тысяч двенадцать, наверное, денег. Вот, сейчас будем пока на наших машинах ездить, подкапывать, блядь. Ну и там где там донатики, не донатики, там посмотрим. Короче, хотим замутить проект, собрать а -а -а. денег, купить машину, все это, конечно, заснять, как это все будет выглядеть, как поедем покупать, как купим, что с ним будем делать, вот. Ну и на днях, я думаю, блядь, на днях мы уже поедем, сука, на днях мы поедем э, на металлокоп, ну и, естественно, сразу будем все вылаживать. Вот, а теперь щупка может показать нашу, может, поздороваться, -по поздороваться -по с вами. Пацаны, всем привет, сейчас еще кое-что добавлю, Саня, кое-что не договорил насчет этого, злой Во, -во. Во, смотрите, Просто это Степан поймал, блядь, ну и тут мы тут мелочухи надолбили, блядь. Короче, ну, еще так. здесь там пару пласкириков. Короче, взять э, не с пустыми руками. Да, не ну, с пустыми руками. Что-то там хотелось познать. Так, пацаны, насчет, насчет того, где мы что ловили, сейчас покажу вам спираместину. Такая у нас речушка Плани здесь. Плачу, плачу, плачу, плачу. Плачу, плачу, плачу. Вот, а насчет машины. Да, какую-нибудь классику, не классику, можешь ладу, не ладу возьмем. Ну и будем ее снимать, как ее тенингуем именно под нашу копку, не копку. Что сказать еще? Сезон открыли. Съемок блогов наших. Блогов, логов. Рыбал, блогов. Правда, рыбальческие, но ничего. Рыбалка <плес> такое себе. Ну еще точно будет и рыбалка в вылазке. А когда тачку возьмем, так еще на какие-нибудь новые места будем летать а так в принципе все, а так все показали все? а до вечера вечером увидимся пострадывать будем да может сегодня и выложить все давайте пацаны самое главное пока. поддержка от вас и подписка давайте пока